Ребят, во-первых, всем здорово, с вами я, Ванек, ну, как обычно, ну, я без лица, потому что не хочу вам засорять видео. Я, это просто новости, э, новости, значит, неутешительные. Е3, выставку, выставку игр отменили. Глав... Э, страница называется так, выставка не вызвала интерес у участников. Мне было бы очень интересно самодельно на Е3 сходить, игры посмотреть, себя показать. О том, что Entertainment Software Association ESA отменила проведение Е3 в 2023 году, сообщило издание IGN со ссылкой на письмо организации. Причина отмены е 3 2023 года стала тоже мероприятие вызвала достаточно интересу среди участников, необходимо для проведения ивента. А, то есть.. Ну, как бы, смотрите, сказали всем участникам, что Е3 проводим. Они такие, о, ну хорошо, ура, ура, ура, ура, блин, ну мне это нифига не нравится. После того, как IGN высказались сообщили об отмене Е3 года эту организацию эту информацию подтвердили ЕСА это то есть компания эм, вот компания занимающаяся Е3 это Э, так, организаторы заявили, что для них это решение оказалось сложным. Но они должны были это сделать. Что будет правильно для индустрии и для E3, в общем, неизвестно. Неизвестно, что будет. Что и... Что правильным. Не, ну, они тут написали, что это действие должно быть правильным. Для е 3 и для всей индустрии в целом. ESA это интернет Entertainment Software Association Это компания, которая E3 проводит Это ESA е.. И компания ReadPop Продолжает совместную работу над будущими высками E3 Высоко должна, был, должна была пройти первая с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе и стать первой с 2019 года, проведенная в офлайн формате. То есть, ранее стало известно, что от участия в E3 2023, среди прочего, отказались Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Sega и Tencent. Блин, это же все практически компании, из которых состоят в E3. Некоторые из этих компаний объявили, что в июне проведут собственные презентации. Угу. И скоро лето. Sega и Tencent отка отказались от участия в е 3 2023 года. Судя по всему, проведение выставки под угрозой. Сейчас на эту посмотрим, на эту тыкнем. 29 марта. О том, что Sega и Level Infinite, игровое подразделение Tencent про.. Пусть от Е3 в 2023 году сообщилось издании IGN. Со Ссылка на, на заявление компании. Журналисты IGN пообщались с представителями нескольких слу, PR-служб, которые обычно знают о планах по проведению мероприятий вроде Е3. Все опрошенные сотрудники отметили, что обеспокоены и не уверены в том, что состоится ли Е3 вообще. 23 -го года. Многие из них сказали, что не слышали ни об одной компании, которая точно бы планировала простить мероприятие. Один источник, один, один источник заявил, что после того, как Ubisoft отказались от части в E3, вероятность проведения выски опустилась до нулевой. То есть Ubisoft главный на что ли на этой выске? Я не понимаю, вот реально, вот как вот этот редизайн. Я сейчас такой, ну, в очках только и думаю такой, чё, сфигали. Один, М -м -м -м -м. несколько опрошенных человек заявили, что в предыдущие годы, в которые проходила Е3 пиар службы в марте, уже знали обо всех подробностях предстоящей выски. В 2023 году ничего подобного не происходит. Ну, собственно, у нас уже март закончился, начался апрель, ну как бы 22 апреля уже. Ну и неизвестно. Судя по всему, издатели отказываются от посещения E3, поскольку не готовы к расходам, связанным с посещением выски, отдавая предпочтение мероприятиям вроде PAX или Gamescom, написали в IGN. Так, странная, блин, ребят, честно говоря, Ubisoft э, это странная новость, ребята, это реально странная новость Не, ну если, конечно, считаю, что Ubisoft провалы за провал последние годы делают, нафига нужен был ассасин на телефоны, на мобильные девайсы Юбисофт отказался от участия в Е3 23 год спустя месяц после того, как подтвердила свое присутствие на выставке. Это, это так дела не делаются, ребята, из Юбисофт. Индустрия. Компания проведет собственное мероприятие Юбисофт Форвард Лайф, которое пройдет 12 июня. О том, что Ubisoft все же пропустит e 323 -го года, представители компании сообщили порталу VGC. -VG По их словам, компания решила двигаться в другом направлении. Разработчики решили отказаться от участия в выске спустя месяц после того, как их подтвердили свою часть на ней. Тогда генеральный директор Ивдимо... Куда Ubisoft катится? Я не понимаю рассказала что, что им будет что показать в Ubisoft объявили что организуется мероприятие которое пройдет 12 июня 23 года и они пишут мы изначально мы планировали планировали посетить е3 но в конечном итоге все же приняли решение двигаться в другом направлении 12 июня в Лос-Анджелесе мы проведем мероприятие Ubisoft Forward Live и с нетерпением ждем возможности поделиться на с нашими поклонниками более подробной информацией. Это из комментариев Ubisoft. Не понимаю, какой они подобной информацией, блин, делиться собираются. Не, ну как бы в игры, ну и нормально, блин. О, кстати, у нас апрель уже снег растаял подобными. Организация Пи Рид которая проводит Е 3 на момент написания совета, не прокомментировала информацию в Дж то есть это Ubisoft, которые записали. Высклу также пропусти Sony, Nintendo и Microsoft. You not a nice person. I you. Data may. Дата Майнер показал два скриншота Аватар Фронт Арс Оф Пандора И пообещал вскоре опубликовать геймплей Игр Дани Да Да Похоже честно говоря это, это ну не знаю По первому таким По первому Ощущению это похоже на Сейнс 4 на максималках ну, реально, там также роботы есть, там также есть главный герой, который сражается с этими роботами. Реально, похоже на... Вот лично мне первая картинка напоминает это Saints Row 4, которая, ну, напоминает. А вторая картинка, ну, Аватара, ну, реально, Аватар, не Легенда Багни, не мультсериал, а фильм. Первую часть ребята короче давайте это пока все новости к этому часу и это новости были с вами были новости пока пока